едете, ничего не подозреваете и тут вдруг вылазит вот такая вот засада что делать в такой ситуации? вариант первый Вариант второй Audi A6 Q7, Q5 Также Volkswagen Touareg, Phaeton, Все эти молочные Братья, двигатели Bug, BKS, Касса, Boom, ASB И прочая Линейка трехлитровых двигателей У всех все однотипно Так что, эта инструкция подходит ко всем вариантам этих двигателей. Останавливаемся. Смотрим первым делом. Нет ли у нас лужи масляной. Не потекло ли масло откуда. Смотрим в развал. Смотрим шланг турбины, вот этот, самая верхняя точка масляной магистрали, напорная, вот этот шланг, он иногда и потеет, потеет, а потом бывает рвется. Проверяем уровень масла, уровень масла проверяется на прогретую. Через одну минуту после того, как заглушили двигатель, В пределах вот этих меток. Температура двигателя 90-80-90 градусов. Заглушили, минуту подождали, вытащили щуп. Хотя, в принципе, сколько я не наблюдал, на горячую, на холодную разницу особо и не заметил. Но это правило, естественно, действительно, если у вас Фильтр закручен. Если визуальный поиск ничего не дал, а уровень масла на месте, то, опять же, вызываете эвакуатор и едете на техсервис. Ну и третий. Последний вариант. Что может быть? Уровень масла на месте. Масло нигде не убегает. После тщательной проверки снизу сверху с боков в развале остается либо подача масла редукционный клапан на насосе либо масляный заборник забит или отломан либо еще что-то это можно только вычислить когда снимите двигатель потому что под домкрачиванием двигателя вытащить поддон у вас не получится может быть, на фаэтоне и получится, но на Буге кассе это бесполезное дело. Я пробовал, хотел обмануть судьбу. Никак не получается, потому что под масляным поддоном еще есть масляный пластиковый успокоитель. И как в двигатель не вывешивать, снимать с подушек, он не даст вылезти, балка не даст вылезти. Либо снимать подрамник, либо вытаскивает двигатель. Одно из двух. В моем случае все банально просто. Я примерно сразу знал откуда ветер дует. Неделю назад я заметил что у меня начал потеть масляный датчик. Датчик давления. Вот он. Раньше он был в пыли и поэтому было хорошо заметно как он потеет сейчас пыль уже смылась потому что мне пришлось ждать пару дней пока на вертолетах на оленях новый датчик приедет поэтому он потек и пыль смыл а передвигаться надо было но я не рекомендую конечно делать так как я потому что у вас может быть немножко ситуация по другому Поэтому подстраховывайтесь. Вот он подлез. Сейчас тут все кипяток. Подожду пока остынет, иначе пальца полить можно. Потом дергаем фишку. Снимаем разъем. На 24. Головка на 24. Там. Для пущего удобства можете снять вот этот клапан, можете выгнуть его кверху, можете не снимать, кому как надо дотянуться. Поднять фиксатор кверху до щелчка. Таким образом можно сломать. Действовать надо аккуратно. Лучше это делать пальцем. Если пальцы длинные, то достанете. И если сидит туго, то с этой стороны отвертка его подпихнуть на вылет масло он видите там плавает масло чудно за 23 года владения техникой, точнее общения с техникой запускал дельтапланы с разбегу, подводные лодки с буксира, ездил на тополях, на таких машинах, которых аналогов в мире нет, ремонтировал. Я не кичусь, но честно говорю, за 23 года, чтобы датчик вот так у меня пропускал масло, я встречаюсь первый раз. В комментариях напишите может кто-нибудь когда-нибудь видел такую фигню я первый раз протираем сушим контакт очистителем контактов его проливаем вот тут есть заглушечка а вон там дырочка как бы специально не для таких случаев придумано. Век и век учись. Дураком помрешь. Масло осталось по-любому в постели масляного стакана. Посему напихайте туда тряпок. Хотя, в принципе, в развале всегда можно потом промыть, но тут дело на любителя. Так, тряпки оказались лишними. Значит, поясняю вот эта заглушка была и здесь я ее отодрал отверстие суть какая если бы она была бы открыта масло периодически сливалось бы отсюда и возможно контакты контакт бы оставался в целостности Тогда бы у вас потихонечку уходило бы масло в развал, воняло и прочее. Вы бы не видели, что у вас здесь неисправность. А так как она была залеплена, стакан наполнился, контакт пропал, я увидел. То есть оставлять эту заглушку или сдирать, тут опять же на любителя. Я лучше все-таки сниму ее. Пусть вентилируется. Чтобы загрузить новый датчик, надо обождать, пока двигатель остынет. Потому что руки обжигают ну просто капитально. Но мне лениво ждать. Это долго. Я русский. Таким образом наживляем. Простите за мой испанский. Не перетяните, потому что все-таки это дело довольно-таки хрупкое. Потом заметите, протрете, если будет сопливить где-то что-то. То лучше подтянуть можно по динамо ключу тянуть Килограммы дам может быть за губ что и требовалось доказать